Игорь Сергеевич, ну и чего тут у нас? Ругаться После влажной весны выпряла. Нет, это, это под снегом. Ну что, дорогие слушатели и зрители. У нас вот с Игорем Сергеевичем сложилась тут такая невеселая ситуация. Ситуация именно с земляникой, с нашей главной культурой. Было очень много снега, как никогда в этом году. И я, имея 40 более 40 лет уже опыт выращивания земляники, такой картины не наблюдала, которую видела сейчас, после такого высокого снежного покрова. Когда я ходили мы с Игорем Сергеевичем смотрели, смотрели, Мерили, что высота снежного покрова 60 сантиметров, 70 сантиметров вот в таких низинах. Сердце радовалось. И я всем говорила, да нет, ничего страшного, никакие морозы не страшны, потому что под такой снежной шубой находится земляника, что все будет прекрасно. Но получилось, как всегда говорится, геометрально противоположная ситуация. Когда мы пришли на поле, вот именно на наш основной сорт, кимберли, бима кимберли, который у нас занимает где-то 50% наших насаждений, это основа нашего урожая была, то я пришла, конечно, в ужас. Такого не подмерзания, а подопревания я еще ни разу не видела. Видимо, сложились в зимнем условии такие, что именно пришла при парка при... Создались условия для подопревания. Это вот э, ситуация ровно такая же, как на озимах. Но там, мы говорим, съела ли, легла снежная плесень, и озимы тоже вышли. У нас озимая рожь очень плохая, потому что такими крутинками... Э, вот... Э, а зиморож у нас погибло именно от снежной плесени. Здесь ситуация ровно такая же. Такая же плесень, подопривание. Ну, вот видите, вот пусто все. Вот он, погибший куст. Вот он. Вот он подопрел. Вот куст погиб. Вот от этого осталось что? Вот. И особенно сильно вот, поврежден, еще раз повторяю, наш основной сорт, это сорт кемберли. Поэтому говорить о высоких урожаях в этом году не приходится, план мы, конечно, не сделаем. Благо, что ни на одном сорте работаем, благо, что у нас еще Азия. У нас еще есть Флоренс, который, кстати говоря, повредился, но в меньшей степени, там, может, он процентов на 20. А на отдельных участках, вот здесь видим Кемберли, ну, тут мы практически ничего не возьмем, процентов на 50, а то и больше повреждения.